Морфология. Это тоже очень интересная и сложная в данном случае структура. Я ее немного упрощу, не буду вникать очень в детали, вам расскажу основные три слоя, которые присутствуют в стенке желудка. Морфологически желудок состоит из слизистой, подслизистого слоя и мышечного слоя. Для чего они нужны? Каждый из этих слоев выполняет свою функцию. Мы каждый раз будем возвращаться с вами к функции, потому что гастрит и другие заболевания желудка, о которых мы говорим, важность их заключается в том, что теряется функция, и мы хотим возобновить эту функцию. Да? Для того, чтобы возобновить стопроцентную функцию, необходимо, чтобы каждый участник этого процесса выполнял также свою функцию на сто процентов. Так вот, в данном случае морфологический макроблок – это слизистая оболочка желудка, роль которой заключается в том, чтобы вырабатывать густую слизь, которая покрывает поверхность, чтобы соляная кислота ее не растворяла, не повреждала, чтобы ее не растворяли те пищевые агенты, которые попадают в желудок, они не всегда такие скажем, интактные, да, бывают агрессивные. Что-то мы едим или пьем такое, что может повредить слизистую. Вот для этого вырабатываются клеточками густая слизь, которая закрывает эту всю поверхность, защищает ее. Второе, э эта слизистая оболочка вырабатывает соляную кислоту, которая помогает растворять пищевой комок. То есть ту сухую пищу, которую она все-таки довольно сухая, да, не, не предно, еще не подготовлена к перевариванию, чтобы ее пропитать этим соком, и подготовить к тому, чтобы дальше в кишечнике переваривание произошло максимально эффективно. Вот это роль слизистой оболочки. А следующий слой подслизистый. Вот как вы видите на изображении, это такая некая губка, как бы, в которую погружены сосуды. Это артерии, вены, лимфатические сосуды которые приносят сюда кровь для того, чтобы слизистая оболочка работала эффективно, для того, чтобы все процессы в ней происходили максимально эффективно и процесс переваривания в желудке происходил правильно. А также должна сама слизистая оболочка регенерировать, новые клеточки должны появляться вовремя, а старые должны отваливаться и эвакуироваться. Это тоже процесс, без которого орган не будет работать. Вот И следующий слой мышечный. Здесь он состоит из трех составных. Первый слой, как бы три под, подслоя образует. Первый слой это диагональные волокна, вот они тут на срезе видны. Другой поперечный и самый нижний продольный. За счет того, что есть три слоя мышечных, происходит очень мощная и быстрая работа желудка, перистальтика. Значит, таким образом мы получаем... Главную функцию желудка – это принять пищевой комок, перекрутить его. Ну, если мы ассоциируем со стиральной машинкой, да, вот мы смотрим в это окошко и видим, сначала было сухое белье, вот упал пищевой комок. Потом он весь пропитался водой, желудочным соком. Потом мы туда добавили порошок, смягчитель, умягчитель всякие другие вещи. Это все вот эти секреты, которые производит слизистая и теперь вся эта конструкция должна крутиться да, для того, чтобы происходила переработка. В данном случае это мышечный слой, он нам его обеспечит, вот эту центрифугу. И вот такой желудок мощный должен быть, состоятельный и вырабатывающий нужное количество желудочного сока правильного состава. Вот сколько у него функций. Значит, если все эти процессы взаимосвязаны и правильно происходят, тогда пищевой комок размягчается, пропитывается желудочным соком, обрабатывается соляной кислотой и потом сопровождается, пере, пере, как бы проталкивается в двенадцатиперстную кишку. Вот для этого нужна нам правильная качественная морфология. Вернемся опять к нашей теме с женщиной, у которой спондилолистес. Просто будет она у нас для примера сегодня. да? Каким образом таблетки, которые поступают сюда, могут обеспечить Мышечную, правильное мышечное сокращение, качественный кровоток, лимфоток, венозный отток, регенерацию слизистой и э, э, функцию желудка.